Всем здарова! Самигидр94 и сегодня у нас реакция на роль под названием Винди Пам-Пам ремикс. Мне это посоветовал один из подписчиков. Давайте заоценим. На канале Мистер Мамик... Максимчик, вот. Мистер Максимчик. А текст-то будет или нет? Вы один только выкрытие у нее видели. Ладно, окей, пойдем искать. Я не знаю, чего здесь ожидать. А я заговорил, я заговорил. Там здесь я был. Кстати, смотри, там вверху пистолет. Как будет, Ашкек? Это реально сосед. Шесть этажей, я его только на двух. Ладно, пока, петух. Эту дверь в ключе нуждается. Он будто в двери, которая не открывается. Я хочу по дверям походить. Деньги что плате придется чинить. Я прошу прям возле тебя. Что с тобой творится -то? Не видишь, не считай. пам Я бы сделал лучше больше текста, чем больше этих выкрики у, у Хамбл как-то лучше в этом плане получилось, честно вот. У тебя, Миксер Максимчик, как-то слабовато Очень. Если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступать в группу ВКонтакте. И если вам этот, понравился этот ремикс, то подписывайтесь на мистера Максимчика. А до следующего видео.